Значено решение Тик номер один под июня 2016 года 045.1.8. Я хочу огласить и представить членов нашей избирательной комиссии, которая будет работать в период с 2018 года по 2023 год. Уважаемые коллеги, прежде всего я хочу вас поздравить что государство нам доверило очень серьезные полномочия, и на протяжении не одного, наверное, периода выборных э, кампаний мы будем вместе с вами э, выполнять ту роль, которую нам предначертана государству. Главная цель и работы нашей комиссии – это соблюдение законодательства, и это работа единой команде. Для того, чтобы решить правильно, корректно, поставленные задачи мы должны смотреть в ту сторону. И поэтому э, на сегодняшний день мы познакомимся. Не так часто мы будем встречаться до первых выборов, которые состоятся в сентябре 2019 года, но тем не менее, я думаю, что мы уже, так сказать, визуально будем понимать, с кем нам будет, э, надо будет э, поработать первую кампанию за э, период нашей работы. Итак, я представляю членов Участковой избирательной комиссии номер 8. Прежде всего, Прокофьева Наталья Анатольевна, председатель участковой избирательной комиссии. Я имею опыт работы в избирательной комиссии 2004 года в качестве председателя. Работаю в школе номер 232 по специальности учитель русского языка и литературы. Также у нас присутствует по проекту, я представляю вас, член комиссии Андрея Светлана Олеговна. Пожалуйста. Светлана Олеговна, несколько слов о себе. Я тоже работаю в школе номер по специальности я учитель английского языка, работаю на директора по очень работе. В общем, с начала основания школы с 2012 года. Опыт И опыт работы в биографии компании у меня уже 6 лет. Скажите, пожалуйста, какую роль вы видите свою роль в работе этого периода? Mm -hmm. Я роль заместителя председателя. Mm -hmm. Спасибо. Виноградов. Mm -hmm. э -э а, кстати, простите, ради Бога, простите, я забыла назвать самое главное субъект предложения кандидатуры. Светлана Олеговна выдвинута региональным отделением Всероссийской политической партии, партия за справедливость в городе Санкт-Петербурге. Следующий член нашей комиссии, уважаемый виноградов Андрей Вячеславович. Здравствуйте, Здравствуйте. региональное отделение Всероссийской политической партии, партия, политическая партия Российская Объединенная Демократическая партия Яблоко. Да, работал компанией МАРОКТ, менеджер отдела логистики. Был участие в вибрательных компаниях с февраля 2017 -го года попал в резерв, и резерв тут же попал в 39-ю комиссию, и к 39-ю комиссию, в сферляемой комиссии номер а, mm -hmm. Вот работал небольшой. Свою цель в, в, в этой работе вижу, поддержали, порядок. Ну, да, да. Спасибо, Андрей Вячеславович. Горафина Елена Комна, как я и вам посвятила, по телефонограмму, по реестру телефонограмм она не ответила, потому что телефон обслуживания данного времени приостановлено. Проходите, пожалуйста, Александр. Прошу Откуда прощения. До нас мы не дошли. Денисюка Елена Балисовна, выставка регионального мотива российской политической партии Родина в городе Санкт-Петербурге. Работаю в 232-й школе в должности замдиректора по административно-хозяйственной работе в течение 12 лет. Опыт работы в избирательной комиссии в течение трех лет. Спасибо. И роль ваша роль в комиссии вот на этот период? Ну, я думаю, член комиссии. Угу. Спасибо. Кобзева Александра Николаевна. Красивый да. член нашей комиссии, субъект предложения кандидатуры, это Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии единой России. Да, да вот. очень приятно. Я пока что просто мама. Это мой первый опыт будет, поэтому надеюсь на этом собрании подробно все узнать, чтобы послушаю вас, вы поделились опытом. Вот, и надеюсь, это будет э, мне очень полезно. Какая очень роль в комиссии вы свою, какую отдаете вот себе на этот период? А, ну, в общем, комиссия. Членная, да. Да. Спасибо большое, Александра Николаевна. Колесов Игорь Валентинович. Вы да. в этом региональном отделении в городе санкт петербурга политическая партия «Гражданская платформа». Ну, вот. я тоже работаю в школе «Вест-32». Учитель, э, уважаю географию комиссии, только 4 года, уже пробовали, мы выбирали. Но ну, моя роль, тоже член комиссии. Спасибо, Игорь Николаевич, Вы замечательно выполняете роль члена комиссии в плане выхода на дом. Это голосование у меня помещения, очень тяжелое, такой блок работы. Новикова Елена Сергеевна, в региональном отделении Санкт-Петербурга Всероссийской политической партии, партия Роста. Я на сегодняшний день являюсь пока казанному хозяйственной. Соответственно, роль моей этой членов комиссии мы засвобним закон во время избирательных. Угу. Э -э вы имели опыт, я прослушала в маленьких. Бы бы был не Хорошо, да. хорошо. спасибо, Леонид Сергеевна. Пушкина Надежда Васильевна, она сейчас на рабочем месте. Она вынута э, в нашу комиссию в региональном отделения политической партии «Справедливая Россия» в городе санкт петербурга Рыжова Ирина Викторовна, региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз труда» в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Леонид Сергеевна, я в школе больше 20 лет. Выбирает на комиссию в течение 7 лет. Работа. Свою роль, как Вы видите, в комиссии, Спасибо большое. Александрович, в этом собрании издателей по месту работы немножечко о себе. Добрый день. Работаю в администрации Денантельского района, отдела здравоохранения, ведущий специалист. Опыт работы имею, ну, вот небольшой, но достаточно такой хороший. Вижу себя человеком. Спасибо большое. Тиляев а, Юрий Дмитриевич член Санкт-Петербургского городской совета политической партии Коммунистической партии Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Я да. работаю в компании Современные и сервисного журнала. Опыт работы в феврале 2011 я на председателям работал. Угу. Юзать угу. все Очень приятно. Угу. Спасибо. У нас, можно сказать, даже уже проявились, да, какие-то на определения. Коллеги, наша задача сегодня выбрать заместителя председателя участковой избирательной комиссии номер 8, это наша цель, и секретаря УИК номер 8. А для того, чтобы это произошло, нам нужно выбрать еще комиссию. Я, если вы не возражаете, озвучу, кого бы я предложила, если у вас будут возражения, то сказать, ну, для того, чтобы динамично это все проводить, я предлагаю выбрать счетную комиссию ружова Ирину Викторовну, Колесовой Игоря Валентиновича и Новикову Илену Сергеевну. Коллеги, есть возражения? Нет. Значит, уважаемые счетная комиссия, сядьте, как сказать, рядышком, да, поменяйтесь, пожалуйста. Вот. Вам надо провести первое заседание и выбрать, Председателя счетной комиссии для того, чтобы утверждать те результаты, которые мы сегодня в Итак, нам нужно э, выбрать председателя. Есть какая-то выборная коллеги? Пока оформляется документ. И нам нужно сегодня для того, чтобы. Э, все это проходило по плану и правильно утвердить формы и текст бюллетеня для голосования по выборам заместителя председателя участковой избирательной комиссии я сейчас пропускаю у меня трудовую передать посмотрите пожалуйста на э, этот бюллетень в верхней части у нас будет подпись членов счетной комиссии э, указан номер участка, дата есть варианты кандидатур, рамочка, где вы должны будете поставить, как обычно, во время работы с бюллетенем, какой-то знак. Есть три фамилии, или одна будет, мы посмотрим, или больше, тоже, как она будет, и помните, всех кандидатов. Значит, ознакомьтесь, и мы должны, да, еще, комиссии еще две тоже ознакомьтесь, потому что вы должны будете голосовать. Чтобы у нас по окончании нашего заседания и в бумажном варианте был подкладок. Так, Ирина вы посмотрели да, этот документ? Предлагаю принять данный бюллетень для выборов за председателя комиссии. Будьте добры, проголосуйте. Так, единогласно. Значит, решением нашей комиссии данная форма и текст бюллетеня принят для э, использования в ходе голосования. Второй бюллетень – это бюллетень по выбору секретаря. Здесь проще, он точно такой же, только он называется выбор секретаря. Предлагаю э, проголосовать. Кто за? Спасибо. Тоже принят единогласный. Сейчас мы приступаем с вами к непосредственному голосованию. Для того, чтобы голосование произошло, я оглашаю следующий пункт нашего э, сегодняшнего заседания. Это выборы заместителя председателя участковой избирательной комиссии номер 8. Как члены председателя председатель мы имеем право высказать свое мнение, коллеги. Вы можете к нему прислушаться, можете нет. На протяжении многих лет мы вместе работали в комиссии с Андреем Светлана и должность зам зампредседателя э, участковой избирательной комиссии номер 8, она блестяще выполняла. Поэтому мое предложение, моя кандидатура Андрея Светлана Олеговна. Слушаю ваши предложения. Вам мы должны потому что вам В сети бюллетеруете, работ по выборам номер 8 используем для тайного голосования и переносной ящик. Ваша база. Готовы выдавать предметение. Елена Сергеевна, выдадите, хорошо? Да, угу. Вам, пожалуйста, запомните под шапочку. работе по мнению документов это очень важный момент. Спасибо. Осталось. Их нужно погасить. Гасятся они путем обрезания нижнего, э, нижний, левый, э, левого угла. Лена Сергеевна, сходите к Катерине Петровне за мной, угу. Пока расписывается. Мы их погасим. И когда э, эти тени будут погашены, мы э, попросим члена счетной комиссии Евгентина Чикольцева Закрыть ящик и счетная комиссия огласит, рассмотрит эти документы и огласит. Так, у нас. А кто еще не расписался? Я. А Валерия Сергеевна, а кто еще? Да, всегда на это тоже сохраняйте, это все относится к документу. Два погашенных. Десять выиграл. Десять выиграл. Все. Два погашенных. Игорь Викторович, пожалуйста, вскрывайте. И еще, что когда сейчас... Вы огласите ресы для заниматься. Вы заниматься вы мы тоже присутствуем при проведении заседания счетной комиссии, поэтому вот этот бланк присутствуем тоже заполняем. Как вы думаете, чтобы он открылся? Привет, Валера. Привет, Валера. Привет, багажных бюллетеней два. Число бюллетеней обнаруженных ящики голосования десять. Число действительных бюллетеней десять. Правильно? Да. Число недействительных ноль. Число голосов подданных за кандидата Андрею Светлана Олеговного десять. Выбор состояния. Пожалуйста, я попрошу вас опечатать э, бюллетени в э, конверт и правильно его оформить поставить три подписи членов счетной комиссии, да и э, погашенные бюджете тоже Хорошо. Лина это вам подготовили. Угу. Итак, по решению счетной избирательной комиссии. Светлана Ледовна, вы избираетесь заместителем председателя УИК номер 8. Семья. Удачной работы. Следующий вопрос нашего заседания <связывая> это выбор секретаря участковой избирательной комиссии. Коллеги, по закону кто-то из вас может и выдвинуть свою кандидатуру. Это не воспрепятствуется. Я, я стать да, секретарем Георгий Дмитриевич, Вы э, в курсе э, обязанностей секретаря, но мы Вам во всем готовы помогать. Спасибо. Вижу, э, сильный, уверенный, поэтому надеюсь, ну, в частности, моя устная поддержка однозначно. Есть ли другие кандидатуры на должность секретаря? Тогда э, представители счетной комиссии, выберите, пожалуйста, по ведомости, бюллетеней. Э <чеши> а, вы должны напомнить. Да. У нас внесена одна кандидатура. Теряев, правильно да, называют? Угу. Теряев Георгий Дмитриевич. Иди. Участковый избирательный комитет. Я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 Когда все проголосовали? Все проголосовали. Да, все проголосовали. да. Все проголосовали. Для того, чтобы комиссия Yeah. Nice. Я надеюсь на плодотворную работу и на сотрудничество. Да? У нас в школе работает секретарь, который долгое время занималась этой работой. Не глушайтесь, она может вам чем-то помочь, подсказать, потому что работа достаточно такая Спасибо. трудоемкая, да, скажем так. Итак, уважаемые коллеги, сегодня на заседании мы избрали. Заместителя, председателя участковой избирательной комиссии снижения андрей Андрея и секретарь участковой избирательной комиссии теряет Георгий Дмитриевич. Оформите, пожалуйста, все документы, которые относятся к роспись, пожалуйста. Угу. Я попрошу э, Ирина Викторовна вас подготовить весь пакет документов работы счетной избирательной комиссии по выбору секретаря и председателя Передать в руки секретарю Георгию Дмитриевичу. И Георгий Дмитриевич весь пакет документов Это пакеты запечатанные и часть протоколы, которые мы оформим вместе с вами Отнести ТИК номер один Если нет больше вопросов, сейчас мы запечатываем все конверты и э, заседание можно объявить закрытым. Есть ли какие-то вопросы, пожелания или, может быть, проблемы, которые вы хотели бы, чтобы они сейчас решились? Ну, я думаю, что проблемы еще. Да, с какими-то, Сентябрь 2019 года. Но, как правило, это э, начинается заранее, Андрей Вячеславович нас начинает учить мы встречаемся какие-то дополнительные э, моменты будут у георгия дмитриевича у вот все телефоны уважаемые коллеги прошу вас пожалуйста если в какой-то момент вы можете ему ответить обязательно перезвоните для того чтобы мы мобильно могли собираться возможно будут какие-то определенные э, информации которые э, возможно по передаче электронной почты поэтому э, в принципе э, я бы вам предложила сейчас озвучить свой телефон, чтобы он был у всех, и чтобы все коллеги прислали вам свой адрес телефонной почты, поскольку это сейчас очень мобильное средство общения. И таким образом мы могли бы очень быстро и своевременно вас... 911-099-301 Евгений Дмитриевич, председатель, мой, мой тоже телефон, запишите, пожалуйста. Ну, колени мои э, его знают, а, так сказать, у кого нет, 8-911. У вас есть листочка, как это Запишите, пожалуйста, мы это с вами вообще должны быть очень Девчонки. 8 911 224 0027. Ну, я думаю, что для вот контактов достаточно моего и его Ильинича. вы готовы? Я объявляю э -э заседание. Э -э первое заседание участкового избирательного номера э комиссии номер 8 закончится. которые в